приветствую вас друзья сегодня к нам поступил следующий анонимный вопрос который мы будем сегодня рассматривать Итак, пишет его девушка пишет что у нее сложилась очень сложная жизненная ситуация пишет что она родилась здесь в украине в одессе сейчас проживает в лос-анджелесе у нее в этом году внезапно умер муж Одна осталась одна с ребенком, денег нет вообще. Такая ситуация уже 4 месяца. У нее большие долги. Сидеть, думает, что ей делать дальше. Домой возвращаться не очень хочется. Но не совсем понимает, как вылазить из этих проблем. Вот она задает вопрос, будет ли улучшение финансового положения в ближайшее время. Попробуем разобраться. На время вопроса я построила соляр. Ну, я его построила по месту ее проживания. Давайте посмотрим. Ну, Во-первых, сам сигнификатор вопроса Венера. Венера находится в доме денег. Видно, что человека очень сильно волнует эта тема. Но Венера абсолютно никаких аспектов не имеет. Хорошо. Дальше. Луна. Луна отвечает за само развитие дела. Так, читаем. Луна без курса с 8.10.22.05. Ну, это по нашим широтам. Ну, хорошо. Давайте допустим, что пока еще все в курсе. Это есть, Луна пока еще в курсе у всех. Она находится вблизи второго дома и имеет резкую оппозицию к Урану. Ее диспозитор Марс. Марс находится в двенадцатом доме, вблизи асцендента о чем это говорит Марс имеет слабое положение в весах он слабенький это говорит о том, что положение финансовое действительно очень шаткое пока улучшение в ближайшем времени маловероятно оппозиция к Урану говорит о том, что вообще ну, в лучшем случае это да может быть помощь от каких-то людей, от каких-то партнеров, но Маловероятно, что вы сможете впоследствии вернуть эти деньги им. Здесь идут финансовые потери. Если посмотреть на восьмой дом, который связан с кредитами, тоже управляется Венерой. Венера никаких аспектов не имеет управитель восьмого диспозитора Венеры у нас Юпитер, он ретроградный в зоне любви, ну может быть знаете, такое очень слабенькое указание на то, что могут быть какие-то деньги на ребенка и то вы их можете получить не здесь не сейчас, а через какое-то время ну, не Мы. знаю, через кого, но пятый дом он непосредственно связан с детьми ну, или нашими любимыми. То есть, если вдруг у вас появится поклонник, то может быть через него какая-то помощь. Давайте также обратим внимание, что вообще самое главное ну, э, ну, МС... МЦ, середина неба, которая отвечает за главные ваши цели, тоже управляется Луной. И она имеет, опять же, напряженный аспект к Урану. Ну, к сожалению, здесь у вас идут очень такие сложные, острые, непредвиденные ситуации. Да, действительно, ваше положение очень шатко. И на ближайшее время улучшение очень-очень маловероятно. Здесь есть небольшой намек, что может быть, ну, где-то, когда Венера соединится с... Луной, Луна идет на соединение, на аспект с Венерой, это где-то 15, 16, 17, чего-то 17, 17 дней. В принципе, Венера двигается быстро, поэтому может быть 17 дней, 17 недель. Да, здесь быстрая стихия, поэтому ну, какая-то надежда есть, что что-то может произойти через 17 каких-то временных отрезков, единиц времени, вот так верно сказать. Ну и в принципе, пока Меркурий ретроградный, он находится до 18 числа в ретроградном положении, вообще нежелательно брать в долг, поскольку отдать потом будет очень-очень тяжело. Хорошо, давайте теперь немножечко, чуть глубже копнем, вообще посмотрим вашу карту, из чего вы состоите, какой у вас потенциал. Да, забегая вперед, хочу сказать, что я уже посмотрела ваш психологический портрет и ваша третья часть жизни, я уже не могу говорить, поскольку вы же достаточно взрослый человек, она обычно бывает 42+, 43+, 45+. Она у вас идет по аркану императрицы. Как правило, императрица связана с очень стабильным положением. Она ассоциируется с доходом хорошим, с достатком, с творческой энергией, с ростом плодородия. Идет под гидой женщины, матери, бабушки, хранительницы домашнего очага, то есть жены в том числе, хозяйки чего-то. То есть я предполагаю, что в одиночестве вы не должны остаться. Если посмотреть на вашу карту рождения, то давайте обратим внимание, у вас большинство планет находится внизу гороскопа. Вы человек, для которого очень важно... Вы ну, знаете, у вас есть такая точка соблазна. Вы стремитесь к чему-то очень дорогому и престижному. Но вот здесь можно, знаете, как-то так здорово споткнуться именно в этом месте, получить совсем не то, чего ожидаешь. Еще может быть, знаете, вот у вас такое чрезмерное, что ли, вера, оптимизм в то, что э, задуманное все осуществится. Именно чрезмерное. Это дает соединение Луны с Юпитером. Давайте посмотрим вообще в принципе, откуда к вам идут деньги. По второй дом управляется Меркурий, Меркурий находится у вас в... Ну, в стенах своего дома. То есть это или недвижимость, но это в меньшей мере, скорее всего, что-то связано с коммуникациями, может быть, купля-продажа, но ну, в любом случае что-то делаете. Ну, идеально, если вы будете заниматься своим бизнесом, что-то делать самостоятельно, то есть управлять своим временем, своими деньгами. Вы, в принципе, человек очень дружелюбный, легко находите общий язык, с любыми другими людьми деньги к вам могут приходить абсолютно неожиданным образом но это что-то такое легкое или купли-продажи, или какие-то небольшие там поездки Потому что Венера с Ураном, она часто дает что-то такое очень легкое и неожиданное. Вам, кстати, по северному узлу очень важно научиться в данном воплощении самостоятельно. Он у вас близко к второму дому находится. Можно говорить о соединении. И это указывает на то, что ваша задача быть более бережливой, быть более скрупулезной в отношении финансов и научиться управлять своими финансами, научиться самостоятельно зарабатывать себе на жизни конечно же ваша душа ваше творчество находится в доме в семье я думаю что вы хороший семьянин интересно что у вас большинство планет Ну, вы сами стрелец находится в знаке зодиака стрельца стрелец у нас непосредственно связан со всем заграничным поэтому неудивительно что вас туда <coughs> что вас при, привлек привлекла за не хочется совершенно возвращаться домой но давайте еще посмотрим такой вот интересный момент как карту релокации вот она, вы поменяли страну вы уехали как на момент здесь и сейчас будет выглядеть ваша карта вот здесь у вас совершенно меняется граница домов, наоборот то есть, если у вас в варианте рождены в Одессе Сатурн находился в, вернее и Сатурн, и Дева находились в первом доме рядом с Асцендентом, то сейчас все наоборот у вас поменялось. В данном случае они находятся в седьмом доме, а Асцендент ваш переходит в Рыбы. Ну, давайте смотреть. Значит, Большинство планет уходит в верхнюю часть карты. Это говорит о том, что у вас на том месте, где вы сейчас проживаете, увеличиваются амбиции. У вас, ну, Вам как-то хочется больше реализовывать то, что вы то, что вы себе планируете, но, но, но... -то у вас, знаете, руки развязываются, больше свободы, больше, может быть, какой-то творческой энергии, вдохновения, но здесь у вас включается что? Да, есть ситуация, во-первых, нестабильная ситуация с любовью, нестабильная ситуация с детьми, рожденными уже, Поскольку Луна попадает в Пятый дом, здесь лилиты, это не очень хорошее положение. Да, по Урану может быть еще рождение детей, но как-то здесь могут быть какие-то сложные обстоятельства, связанные с детьми. По ну, узлам мы не смотрим, вряд ли тут поменяется кардинально. Кармическая задача, ну, в принципе, вряд ли она поменяется. что Важна та ваша первоначальная, когда вы родились. Меня здесь, допустим, больше привлекает восьмой дом. Он связан с деньгами партнеров. То есть улучшается ситуация за финансовое обеспечение вас, вашим партнером, любым, который у вас будет. То есть да, вы можете жить на денежке своих партнеров, которые у вас будут. Да, может повыситься ваш социальный статус, да, увеличатся ваши возможности для личной реализации, для того, чем вы... Ну, для того, то есть ну, вы можете реализовать себя в тех проектах, которые вам интересны. Но, но давайте не будем далеко отходить от вашей первоначальной задачи. Если уж ваша задача по изначально, а это изначальная задача является самой важной, она уже не меняется в течение жизни, это научиться самостоятельно использовать свои ресурсы, зарабатывать их, их но не жить за деньги партнеров, то, конечно, наверное, в вашем случае для того, чтобы реализовать свою задачу с рождения, наверное, правильнее было бы все-таки вернуться в какие-то наши широты. Ну, если даже не на родину, то хотя бы, ну, хотя бы к нам на материк где-то приблизительно быть, в европейской части проживать. Ну хорошо, но что же делать? Что вам делать дальше? Давайте посмотрим по соляру. Ну, во-первых, смотрим текущий год, который для вас уже заканчивается. У вас здесь идет оппозиция лун. Ну... Это почти оппозиция, несмотря на то, что здесь несколько градусов не хватает. Но действительно, положение достаточно сложное. Во-первых, здесь у вас должны были произойти перемены. Вы не написали, сколько вашему ребенку. Но вполне возможно, что ему до года. Возможно, потому что у вас здесь Юпитер находится прямо на границе четвертого дома, отвечающего за недвижимость, ну и в принципе за, за стены вашего дома, ну и это все дело у вас попадает в пятый дом детей, то есть да, возможно и он у вас был рожден в течение этого года по, после вашего дня рождения и и учитывая, что вот это вот стилем это вот вереница планет, Сатурн, Юпитер Луна имеют точную позицию к вашей натальной Луне то, конечно же, да, события должны были произойти и очень резкие. Они должны были быть связаны с вашей семьей. Это, знаете, мог бы быть и резкий отъезд, и расставание со своей семьей. Это может быть могла бы быть потеря очень близкого человека. Но действительно год очень непростой, очень сложный. Марс, отвечающий за сигнификатор мужа, ну и в принципе мужчин, находится в оппозиции к Плутону. То есть была опасность для жизни мужа в этом году. Ну, давайте посмотрим следующий. Да, посмотрим по деньгам, по финансам. Знаете, как говорится, волка ноги кормят. Ну, где-то нужно договариваться, где-то нужно брать. А по следующему году, который начнется для вас после 17 декабря, мы видим такую картину. Значит, у вас идут перемены. Во-первых, в сфере любви, в сфере детей, возможно, смена социального статуса, но она у вас, по сути, уже произошла. Идут резкие перемены в событиях дома семьи. Возможно, что все-таки вы вернетесь, потому что, смотрите, у вас угол 4 попадает в девятый. Девятый связан с переездом. По урану это неожиданно. При этом уран формирует аспект оппозицию к Венере которая вашим третьим тоже связана с переездами. Сюда же попадает дом социального статуса, высших целей. Очень похоже на то, что возможен все-таки переезд. Я уж не знаю, куда домой или в другой город, но в любом случае на том месте вы не останетесь. Интересно то, что ваш асцендент будет находиться... Во-первых, четко на него попадает Меркурий, он будет находиться в вашем доме любви, доме детей, развлечений. Тут же у вас еще и Венера будет в соединении с Плутоном. Но могу вам дать подсказку, у вас будет шанс встретить мужчину, который ну, будет в очень хорошем ну, в таком финансовом положении. И, может быть, вам действительно подвезет и вы задержитесь благодаря этому человеку также вам тоже даю подсказку подождите когда юпитер войдет в знак рыб буквально когда она окажется во втором в третьем градусе и будет идти по знаку рыб то вам может привалить такое счастье в качестве таких успешных успешных партнеров это могут быть и мужчины и женщины которые могут знаете, для вас ну, вами восприниматься буквально как спонсоры ну, то есть такие успешные социально успешные материально устойчивые люди на этом я заканчиваю. Надеюсь, что мой прогноз будет для вас полезным. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки, комментарии пишите, подписывайтесь, делитесь этим видео и до встречи в следующих прогнозах.